Кажется, я знаю, куда мне надо. Все, что нам может пригодиться в нашем спасительном походе за Кисой Алисой. Ту-ту-туалетка? -ту Мам, ты что, прикалываешься? Ребята, мне кажется, мы уходим слишком далеко от дома. Я нашла гигантскую могилу! Все пропадают друг за дружкой. То Киса Алиса, то Миша. Мы там, куда нам нельзя ходить. Может, все-таки мы, мы, мы как-нибудь по-другому ее найдем, а? Такое ощущение, что за нами кто-то следит. Да, у меня тоже такое чувство. Ага. Все до сих пор спят. Зачем я так рано проснулась? Привет, я киса Алиса. А ты на канале Magic Pets. Чё то скучно. Что делать-то теперь? Ну что, весна, по-моему, приближается. Ставь лайк, если ждешь весну побыстрее. И тоже любишь поспать. А я сейчас придумаю, чем бы мне себя занять. Вот они сони за сони. О, это что? Это тут у нас такое? Какое-то письмо. Надеюсь, Адя не обидится, если я его открою. Она уже же, все равно уже тут лежит. Да не обидится, тем более. Она спит еще. Так, посмотрим, что тут у нас.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 Но будь аккуратно, по тропинке иди. Может стоит всех разбудить и рассказать про это странное письмо. Да ну, лучше всех удивлю. Они проснутся, а тут письмо. Прочитают, а я уже тут как тут. Вот они удивятся, когда я им принесу то, что открою при помощи этого ключа. Только надо его вытащить как-то. Упс, надеюсь, я его не сломала. Ой, кажется, немножко повредился ключик. Ну ничего, я думаю, это не важно. Иди сюда. А вот эти замочки мы тоже открывать имеем. Так, выйди из дома, пройди сотню шагов. Дойди до сарая, на котором замок. А, тот самый сарай. Кажется, я знаю, куда мне надо. Вот я всех удивлю. Привет, привет. Я. Эйва. А я Миша, Миша лайк, А я покемон Юмичу. А я, София, привет. Я вообще-то не договорила. Юмичу, не перечь старшим. Привет. Вот именно вечно она задирается. Привет, привет. Ни то я вечно не задираюсь. Я покемон Юмичу. Вот, эти взрослые вечно меня ругают. Э, хватит ссориться. С этой маляткой невозможно не ссориться. Ладно, девочки, правда, хватит. Мы вообще ребятам должны кое-что сказать. А нет, Домой, и мы наконец-то можем это снимать видосики. Короче, вчера моя подруга, киска Алиска, вернулась откуда-то такая грязная. Мы хотели снимать наше утро, а не пришлось ее мыть. Она ему всего второй или третий раз в жизни. Киса Алиса так сопротивлялась, что мы решили: надо ее поддержать. Это видео вышло сегодня на нашем главном <кан канале Magic Family. Вот там внизу в описании. Нам будет ссылка на это видео. Ладно, Юмичу, молодец, что сказала. Потом сходи по ссылке и посмотри наш новый ролик. Хм, странно дует, как будто где-то дверь на улице открыта. Да, и правда. Хотя это очень странно. Проснулись, Аня до сих пор еще спит. Лидьма очень устала мыть киску Алиску. Я впервые в жизни ее такой видела. Да, киса Алиса сопротивлялась, как настоящий монстр. А еще на айном канале вышли эти ваши любимые с Я обожаю этот сериал. Да, и, по-моему, там уже две серии. Короче, мы ссылки на них тоже оставим в описании. Потом сходи и посмотри! Короче, посмотри все новые ролики. Да, и потому что Аня вернулась домой, и теперь видео будет выходить чаще на всех каналах, и тем более у нас навезу очень много планов. Но ролик с киской Алиской обязательно посмотри и лайки там поставь. Кстати, ребята, а где киса -лиса? И правда, странно, что она не пришла к нам. Где она может быть? Точня, где куда-то монстр? Может она играет с нами в клетки? А ну-ка пошлите ее найдем. Кажется, на диване ее нет. М -м да, и запаха ее тут нет. Значит, сегодня утром она тут не валялась. Кажется, я знаю, где она. Погнали! Кисевка! Кажется, на ее любимой подушке на окне ее тоже нет. Ты уверена, Юмичу? Хм, это очень странно. Так, есть еще один вариант. Ты тоже про энитаж подумала, тебе Софи. Да, она же любит тут лежать. А может вот она вот там в штабике? Нет, там ее тоже нет. Лиса, выходи из туалета. Мы знаем, что ты там спряталась. Покемон, ты, конечно, извини, но только тебе могло прийти в голову спрятаться в туалете. В смысле? Что это? По-моему, ее там нет это игра или надо уже начинать нервничать? Давайте еще раз в гостиной посмотрим. Смотрите, тут как-то бриллиантик валяется. Где? Вот-вот. Чуть не съела. Интересно, от чего он отвалился? Без понятия, но у меня какое-то плохое предчувствие. Вы слышите? Ветер где-то дует. Как будто дверь открыта. Идемте проверим. Неужели она гулять пошла? И правда, ребята, серьезно, дверь открыта. Кто ее мог открыть? Но киса Алиса поблизости нет, я посмотрела. Значит так, да давайте по порядку. Киса Алиса явно в доме нет. Вчера ночью, когда все ложились спать, она была. Аня еще спит, а мы только а киса Алиса, видимо, встала раньше всех нас. Я думаю, что будить Аню пока не стоит. Тем более, что Алиса уже уходила вот так гулять. Да, ты права, Софи. Но она всегда возвращалась домой. А сейчас, как Миша сказала, во дворе ее нет. И это странно. А вдруг она пошла гулять и застряла где-нибудь. Давайте найдем ее, пожалуйста. Не можем жены супер-псы бросить друга в беде. По крайней мере, я покемона не могу. Слушай, Юмичук, покемон, не создавай давай панику. Не факт, что она в беде. Но я думаю, что стоит найти ее до того, как она проснется. Вдруг она и правда во что-нибудь вляпалась. И нашла опять приключение на свою пушистую попку. Я уже подготовила нам всем рюкзачки. И все, что нам может пригодиться в нашем спасительном походе за кисой Алисой. Думаю, ноутбук и планшет тоже не помешают. Запасные носочки, зубные щетки и зубная паста. То целая упаковка бумажных полотенец и упаковка туалетной бумаги. Туалетка, а еще несколько пачек сока. Ты что, Миш, это на Северный полюс собралась, что ли? Мало ли, насколько она затянется. И, ну, ты, конечно, права, но туалетка... И вообще, это же наш двор. Ты бы еще освежитель для воздуха взяла, Миш. А я и взяла. Освежитель? Ту-ту-туалетка? -ту Мам, ты что, прикалываешься? Лучше бы по -по пожрать побольше взяла. А -а -а недельный запас еды, консервы и 4 бутылька с пресной водой для каждого. А, ну ладно тогда. А еще фонарики на случай ночи и карту. Так, а вот этот фонарь работает? А, да. Да зачем? И карта местности нам не нужна, мы же во дворе. Ну а вдруг нам, супер-псам, героям придется покинуть территорию двора? И нам придется выживать в диких условиях? Ну, вообще-то, вот я, я, я так и подумала. Нет, ну ребят, ну давайте верить в хорошее. Вот именно. За полчаса найдем киску, Алиску, спасем ее и вернемся домой. И все это нам не понадобится. Я надеюсь, я очень на это надеюсь. Ладно, выдвигаемся. Ну как скажете. Вперед, суперпсы на поиски этого монстра. Мы суть в деле. Мы сила. Кажется, вдоль забора ее нет. И на дереве нет, и под деревом нет. На ее любимом камне ее тоже нет. И за камнем нет, да, и под камнем тоже нет. Ну, это логично, София, она же не крот. Мне кажется, в эту сторону даже ее запаха нет. Кого догоню? Не меня, не меня. Нет, нагонишь, не догонишь, не догонишь! Вы чё, а, вы чё? ч? Эго крича, давно поддайся ты мне! Ой, да ну вас с вами неинтересно. Козявки. Ах ты! Ах, вы, старики! Сейчас бой замою! Сейчас бой покажу! Ребята, может быть мы все-таки пойдем искать кису лесо? А то мы такими темпами, до ночи ее не найдем. Точно, бежим скорее! Бежим, бежим, бежим, бежим! бежим. Я не последняя, блин, я не последняя! Фуф, это, мне кажется, ее запах ведет куда-то туда! Да, ты права, покемон, мне-то уже так кажется. Давайте, девочки, догоняйте, идем вперед. А вот тут под деревом пахнет, так? Но не киса-лиса. Ой, Емичу, ну перестань. Ребята, мне кажется, мы уходим слишком далеко от дома. Так, не бойся, Миш, давай вперед, мы уже приближаемся к цели. Похоже, запах киса-лиса опять ведет нас к сараю. Да, помните, когда Алиска спряталась, Емичу с тут ее искали? Так, посмотрим на крыльце. А я пойду под домом посмотрю. Мы реально как супер-псы, мы все запачкались, промокли и скоро замерзнем. Но мы ее ищем. Эй, эй, киса-лиса, это ты? Кто там? Эй, да это я, София, под -по -по -по домом ее нет, опять ее нигде нет. Ребят, может, а пойдем домой уже тогда? Ман, ну ты ч, мы же супер-псы, мы найдем киску-лиску. Слушайте, а знаете какая мысль в мою покемоногону пришла? Вдруг она на крыше? Нет, Юмичу, чтобы попасть на крышу, нужно зайти внутрь дома. Кисалиса! Юмичу, да нет ее тут. А чтобы попасть внутрь, нужно открыть дверь, а на двери висит огромный замок замку никак не подобраться он же высоко нужна лестница какая-нибудь нет киса алиса не может быть внутри она не смогла бы открыть этот замок тем более он же закрыт Дурацкая идея юмичу пришла в покинула на голову судя по запаху на кресле она не лежала а вдруг с ней и правда случилось что-то серьезное ладно не паникуем нам осталось совсем немного давайте быстро обследуем всю местность я нашла гигантскую могилу юми только аккуратнее, не упадет огромную яму. а то нам еще тебя спасать придется все нормально все под контролем тут несколько ступенек так давайте аккуратненько спустимся по этим ступенькам и посмотрим что там Слава богу, лисы там нет. Давайте взберемся на гору, и может быть отсюда нам будет лучше видно все вокруг. Да, покемон, идея не плохая, но горка не такая уж большая, чтобы все вокруг увидеть. Я лично лису не вижу. Да, я что-то Эйвен, а что ты делаешь? Я жую траву, она такая вкусная. Я тоже хочу. Прошлогодняя травка-муравка. Да, и правда, она такая прикольная, вкусная. Юми, обязательно своей попой мне вот, вот над головой у меня находиться, да? Погодите, девчонки, а-а-а. А где Миша? А, правда, точно, а где Миша? То есть мы теперь, я же все, и Мишу потеряли. <губит> Она же только что была где-то тут с нами, около сарая. Вернемся туда. Вот тут была, а теперь я тут нет. Да что ж такое-то, все пропадают друг за дружкой, то Киса Алиса, то Миша. Э -э, если честно, девочки, я думаю, что Миша просто испугалась и вернулась домой. Вы слышали этот скрип? Да, я слышал, что <губит> это, откуда? Что это там такое было? Откуда? Может быть, это эти железные трубы? Девочки, кажется, я понял. Киса Алиса не может быть за этой дверью замком в сарае, потому что он закрыт. На всей территории нашего дома ее тоже нет. Мы только что слышали скрип ворот. Черт, кажется, я тоже поняла. Вы про те ворота, которые, за которые нам никогда нельзя, да? Да, не те, где калицко. А те, которые ведут в лес, куда нам всем запрещено ходить. Неужели киса Алиса ушла туда? Очень страшно. Ну не нужно оставить ее в беде. Так, девочки, аккуратнее. Мы сейчас пробираемся на запрещенную территорию, куда нам никогда было нельзя. Ну что? Ну что ну что там? Тихо. Да, и правда, ворота открыты, но кто их мог открыть? Пойдемте. Эй, Ван, подожди нас. Я тоже, я тоже с вами. Мы там, куда нам нельзя ходить. Ребята, а может быть мы все-таки туда не пойдем? Тем более, мы еще и Мишу потеряли. Сейчас проверю, вдруг она пришла. Нет, Миши нет. Надеюсь, она все-таки пошла домой. Ладно, ребят, я иду к вам. Эх, блин, страшно. Кажется, я почувствовал запах киса Алисы и он ведет туда, в в, в в лес. Да, я тоже чувствую запах здесь, но, но, но нам же туда нельзя. Ребят, я, конечно, с вами, но, блин, может, все-таки мы, мы, мы как-нибудь по-другому ее найдем, а, блин, черт. Все-таки мы пошли за ворота, за который нам никогда нельзя. И если мы отправимся дальше после там киса Алисы, то там только лес. А вдруг она заглубилась Я там лесу? Неужели нам придется туда идти? Страшно, но что нам остается? Да, у меня тоже такое чувство. Доброе утро, ребятки! Вы что, уже все проснулись? Ребята! Эй, Ван Софи! Миша, Юмичу, Киса Алиса. Так, а это что такое? Это же письмо, которое я вчера сюда положила. А почему оно открыто? Это какая-то шутка, ребят, да? Вы где? Это будет розыгрыш. Я чувствую, вы меня сейчас напугаете, да? Эй! А, я поняла, вы обиделись, что я обещала вам снимать распаковку, а сама проспала, да? Ребят, вы где? Что это? Что за набор путешественников? Вы что, видео без меня снимали? Ребята, это уже не смешно, только не надо, пожалуйста, меня пугать. Ладно, я поняла, мы играем в прятки, да? Кис-Алис, эй! Ладно, раз, два, три и... Так, а это что такое? Кому я говорила не заходить с грязными лапами домой? Что здесь за следы? Вы где все? Сейчас я проверю, кому меня приведут эти следы. Ага, попалась, Миша. Ты, ты чего такая? Что случилось? Ты что? Да я не буду тебя ругать. Это, киса лиса пропала. Ребята, мы все пошли ее искать и... и... Так. В общем, киса лиса так и не нашлась. А Ребята ушли в страшный лес за тайные ворота. Как это? Ты шутишь? Нет. Ладно, Миша, оставайся дома, никуда не уходи, пока мы не вернемся.